Здравствуйте, меня зовут Максим, я хочу поделиться своими ощущениями, своим видением после двух сеансов курса «Чистое сознание», которое мне проводила Виктория. До этих погружений, этих сеансов, как мне виделось, мне очень не хватало, Обычного, такого, знаете, спокойствия Такой какой-то ровности Какой-то вот легкости Я считал, что Если я отвечу себе на вопрос Что такое просветление, пробуждение И так далее, что, все, что с этим связано То Я, наверное, получу Первое, что это вот Осознать вот эту так называемую Тайну тайны, и второе Это вот некое вот это вот спокойствие Такая ровность, легкость И так далее, вот но я понимал, что это все умственные концепции, вот. И после время сеанса, особенно второго, мною было увидено вот эта вот тишина ума. Это просто молчание такое некое. Оно такое легкое, простое. Ну... Да безумие простое, элементарное такое. Но... Оно настолько вот именно, что простое, что туда э, внимание редко когда падает вообще. То есть я даже вспомнил, что во время э, своего ответа в школе, это, наверное, ну, второй, третий класс, что-то такое, меня вызвали к доске видимо задали вопрос какой то или стихотворение я не помню если честно уже я просто но помню но вспомнилось то что меня в ступор вот это поставил вопрос или там, не знаю или то что стихотворение не выучил может быть вот это вступор что я перед перед трибуной перед всем классом вот я ощутил вот эту вот тишину вот, это вот. У меня не было никакого ответа вообще единственный ответ был это то что вообще единственное что было там это ощущение что есть только ощущение все а никакой вот этого говорилки в голове там есть будущее прошлое настоящее Переживание, злости там радости нету абсолютно об этом речи ноль просто тихо Спокойствие. Вот эта тонкая-тонкая вещь. Она настолько, вроде бы, казалось бы, элементарная, но легкая в то же время. И легкая и одновременно имеет такой вес значимости, наверное. Так что ли выразиться? Вот. Э -э Ощутилась вот это вот тонко не знаю как это описать но это вызывает смех как раз у меня на сеансе посмотри как через этот смех через эту искренность эту радость раскрывается сам дух <свы> <свы> может любовь это название я не знаю пока что э, это первые у меня такие проблески так скажем вот что после что после вы знаете трудно описать казалось бы ничего не поменялось абсолютно раз но внимание все время у меня начало падать на такую на такой момент что вот знаете вот в ухе когда пищит сигнал какой-то вот этот знаете пищит там пи -и. и такое ощущение что у меня этот писк ну так я образно говорю потому что мне трудно описывать словами как будто пищит вот это вот, вот этот сигнал да, писк он пищал всю жизнь вот сколько мне лет он пищал, пищал, а тут раз и он перестал казалось бы даже опять вот что поменялось, но трудно об этом говорить. Вот как будто вот несу что стало зацепиться. <свят> <свят> Знаете, просто ушла вот эта вот, вот эта вот какая-то суматоха. Да, бывает, что я, так как вод... ну у меня профессия управлять машину вот и часто, наверное, многие знают, какие ситуации бывают на дорогах. вот если раньше у меня ум сразу же вцеплялся в какую-то агрессию, да, я много практик слышал, видел, что э, нужно как бы наблюдать это или стараться увидеть, где это начинается, ну как можно раньше. я это все прекрасно понимал, но у меня это срабатывало это очень поздно вот это вот само, само действие отслеживание вот это вот свои злости или там какого-то э, грубого переживания или вот, вот хочется что-то сказать выкрикнуть ну, там прям а сейчас это словно гораздо гораздо. как будто мне у меня мне добавили сколько-то побольше там, оперативной памяти или сменили плату на более мощный процессор. И это как срабатывает, как будто раньше отсекается. То есть да, я могу выкрикнуть там что-то и выкрикивать и тут же это как бы останавливается у меня. То есть четко ловится, что так, все, ты выполнил задачу, мол, тебе нужно было куда-то эту энергию выплеснуть там, но все, больше не надо. То есть, И получается, не создается какой-то конфликт. Я даже с людьми у меня это было. Тут некий опыт такой. Что не, я не создал никакой конфликт. И тот человек понял, что. Ну, что-то он там тоже для себя, видимо, понял. И мы нормально, абсолютно дальше общаемся. И все. Я в этот момент думаю, вот это да. Вот, какая-то вот спокойствие, легкость. Вот эта вот тишина, она сейчас, вот, я не знаю. А можно обратиться к ней, можно, да и нужно из, из этого даже смотреть. То есть... То есть нету сейчас вот этого какого-то переживания по поводу и без повода. Вот трудно объяснить, будто ничего не поменялось, но... но... Что-то словно ушло или пришло или не хватает, или наоборот дополнилось. Вот, вот нету этого объяснения. Вот Какое-то вот странное ощущение. Странное чувство. Но оно мне нравится. Оно мне явно приятно. Оно явно добавляет. Или наоборот не добавляет, а что-то забравание купили ну Что у меня сейчас вот это. Как будто, знаете, я носил какой-то рюкзачочек и раз его снял и легкость появилась вот. или другой пример это когда у тебя некий страх что ты там летишь в самолете и тут вот раз тебе добавляют парашют и ты спокоен что у тебя под рукой парашют все будет хорошо если что-то случится ну как-то тяжело объяснять но это прикольно это прикольно советую попробовать почему нет ну каждый я думаю по-своему это будет описывать каждый по-своему это увидит вот знаете как-то вокруг перемены некие такие словно бы происходят словно люди меня лучше понимать стали что ли я даже в шоке, но раз ко мне люди начали обращаться там с просьбой там то объяснить или это там ну, у меня есть некие другие там знания, понимания, вот им сами просят просто поделиться там, И я когда с ними разговариваю, у меня такая искренность, вот как бы действительно отдать человеку вот этой доброты поделиться и легкостью, искрость и я вижу, как человек, ну, он, он был в переживании, переживании по поводу там, там нынешней ситуации и так далее, а потом раз, у него ему стало легче, вот, он выдохнул и пошел делать свои дела, так что, вот даже когда я хочу что-то сказать, я раз и смотрю в это, в никуда вот это словно. Это ну, потрясающая легкость такая. Хотя, вот она настолько простая, что кажется, надо что-то добавить. А хотя, ну ведь видно, что добавлять ничего не надо. Ведь. Как бы, все уже есть. Но вот это имеет реально действительно какой-то вес. Так что мне...